всем добрый день сегодня у нас очередная небольшая распаковка на этот раз пришел жесткий чехол для пульта презентации есть у меня пульт для презентации который представлен на моем канале в виде отдельного видеоролика вот он нормально до сих пор работает уже прошло где-то более года очень удобно пользоваться помещается в руке выполняет свои функции и пока еще не менял батарейку которая стоит непосредственно внутри так вот решил я к этому пульту заказать чехол но единственное чехола как такового к этому пульту не было пришлось выходить из положения а именно заказать чехол от другого пульта для презентации а именно для logitech r400 или для множества клонов которые сейчас продаются непосредственно на AliExpress копии данного пульта logitech r400 хотя непосредственно в самом пульте а именно в упаковке находится тоже Чехол, единственное, он мягкий, непосредственно в комплекте поставки. А отдельно непосредственно продаются вот такие вот чехлы, жесткие, для того, чтобы непосредственно разместить пуль для презентации R400 внутри этого чехла. Подставляется он в таком варианте, пришло, как обычно, в сером пакете. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Внутри находится вот такой вот белый пакет. И вот здесь вот такой вот чехол. Достаточно все аккуратно сделано. Есть замок в доме направляющими. Вправо-влево. есть хлястик. Внутри находится... То есть здесь есть дополнение. Карабинчик небольшой, чтобы зацеплять его за различные поверхности. Или в сумке положить. Внутри вот выглядит он следующим образом: есть карабин, можно зацеплять. Дальше есть кармашек, который можно положить необходимые составляющие данного пульта. Например, аккумулятор, батарейку, либо инструкцию по эксплуатации, если вдруг забыли пользоваться определенными клавишами. Разместим сейчас непосредственно пульт внутри этого чехла вот способом мы можем закреплять на ремнях либо еще в каких-то местах на сумке можно к поясу прикрепляет. и вот внутри вот так вот располагаться будет пульт. есть конечно небольшие полости но ввиду того что он предназначен для другого пульта тот пульт помещается прямо от и до этого чехла а в данном варианте мы имеем что имеем вот такой вот чехол достаточно жесткий он не продавливается так просто удобно носить сумки чтобы его не помяло имеется в виду пульт не сломать и так далее вдруг у вас там находятся какие-то дополнительные тяжелые вещи в таком варианте чехол непосредственно можно использовать не только для пульта управления logitech r400 и клонов китайских и для вот данного варианта пульта для того чтобы носить хранить и так далее всем спасибо за внимание кому это было полезно всем удачных покупок распаковок до следующего видео и до свидания!